Всем привет, с вами канал 812фото. Уже долгие годы компания YONGNO радует фотолюбителей своими фотоаксессуарами, вспышками с недавних пор и объективами. Но сегодня мне хочется с вами говорить о LED-панелях, а именно о YONGNO 163-го поколения и YONGNO 163-го поколения. Нет никакой ошибки там, кажется, одинаковые. Сейчас разберемся. Так мы имеем две визуально очень похожих, световых панелей между собой они отличаются лишь тем, что в одной мы имеем возможность менять световую температуру, в другой нет. Но давайте обо всем по порядку. В комплект каждой панели входит сама панель, два пластиковых фильтра, один из которых является матовым, то есть по сути не меняет цветовую температуру. Второй, помимо рассеивания, также красит свет в желтый цвет. Свет в желтый цвет. Также в комплект входит ручка, с помощью которой можно закрепить цветовую панель и на штативе, и обычная подставка. И вот тут хочется сказать огромное спасибо компании YONGNO за то, что они в целях экономии решили, что в комплект не должен входить ни сетевой адаптер, ни какой-нибудь аккумулятор, ну пусть хотя бы самый маленький. То есть покупая цветовую панель, мы на самом деле покупаем кусок пластика, большое количество диодов и все. Чтобы это все заработало и начало светить, придется купить сетевой адаптер или же аккумулятор. Спасибо, YONGNO! Третье поколение световых источников отличается от прошлого. Прежде всего, большим количеством диодов, если быть точным, то это 192 диода против 160. То есть, в принципе, новые световые панели можно было бы назвать не Yongnuo 160, а Йонгно 192. За счет увеличения числа диодов также увеличилась и мощность светового потока. С 10 до 12 ватт Нужно отметить действительно компактные размеры. Источник с легкостью войдет в любую фотосумку, даже если, в принципе, вы не планировали, что она туда будет пасться. Что мне действительно понравилось? Мне понравилась ручка, которая позволяет снимать с рук. Легко сняв ручку, мы имеем возможность прикрепить с помощью крепления свет на камеру. Инструменты управления достаточно простые, интуитивно понятны. Кнопка включения-выключения, которая является же и кнопкой регулировки мощности импульса. На дисплее мы видим, собственно, мощность импульса от 0 до 99. Мощность, кстати, можно регулировать как плавно по единицам, так и кратно. То есть каждый шаг соответствует 10 единицам. Кнопка просмотра заряда батареи от 0 до 9, где 9, это 90 и 1, это 10%. Значит, что скоро придется менять аккумулятор. Кнопка SET позволяет запомнить значение импульса. Скажем, это будет 50. Мы нажимаем на кнопку SET. Аппарат подмигнул нам два раза, говоря о том, что значение сохранено. Теперь мы можем изменить значение на любое другое, нажать на SET, и он вернет его к изначальному. Неважно, делаем мы импульс сильнее или слабее. Сзади на источнике также имеется разъем для питания от сети. В отличие от прошлого поколения, YONGNO решили отказаться от возможности использовать пальчиковые батарейки вместо аккумулятора. Еще раз спасибо, YONGNO! То есть, если вы где-то случайно оказались без зарядки, без электричества... Забудьте про батарейки. Почему это, это пустое? Конечно, если вы автолюбитель, есть возможность приобрести специальную зарядку от прикуривателя, но батарейки проще было купить. Почему бы им не остаться с нами? Может забыть какой-то переходник в виде вот такой же батарейки. Сюда бы с легкостью стало 6 батареек, которые бы защелкнул, и используешь как обычный аккумулятор. Подумайте об этом, китайцы. В отличие от более мощных моделей, например, Yongnuo 600 второго поколения, на задней стороне источников нету кулера. Видимо, не надо. На мой взгляд, является не самым удачным решением сделать шторки блестящими. Фокусируя световой поток, мы имеем шанс получить нежелательные блики в тех местах, где мы их не планировали. Это не совсем здорово. На мой взгляд, было бы правильно сделать э, шторки с внутренней стороны ровно такими же, как и с внешней, то есть матовыми и черными. Или же ее на стоит подумать о специальных накладках, чтобы все-таки убрать эти блестящие стороны. Также есть проблема распадания теней на пиксели, в случае если прибор находится недалеко от объекта, за которым недалеко, опять же, находится стена. Внешние источники абсолютно идентичны. Честно говоря, единственное, что различает их, это именно возможность выбора световой, световой схемы. Но вот здесь кроется один из подвохов. Подвох в том, что в случае работы с источником со световой температурой фиксированной, то есть 5500 Кельвинов, при включении на 100% мы видим их целиком, от и до. В случае с источником со сменой температуры мы имеем следующую проблему. Здесь две группы светодиодов, которые одни отвечают за теплый свет, другой за холодный. Ну, наверное, это понятно. Мы можем использовать желтый свет не на 100%, а лишь на половину. То есть не на заявленные 12 Вт, а на 6. И еще 6 — это холодные. Надеюсь, я не замутил. Для понимания того, что я сказал ранее, сейчас на источнике со сменой цветовой температурой я включил на 99% диоды температурой 5,5 кельвинов. Я не буду часть обрабатывать, вот как она есть, вот так вы и видите. А сейчас я добавил 100% импульса от диодов температуры 3,5 тысяч кельвинов. И вот только сейчас мы имеем 100% от мощности источника. Вот так выглядит световой поток источника с постоянной цветовой температурой в 5,5 тысяч кельвинов. На мой взгляд, на съемке не всегда есть время, которое можно потратить на то, чтобы подбирать нужные значения на холодных и на горячих диодах. На мой взгляд, более приемлемо иметь одну световую температуру, которую не нужно регулировать, тратить на это время. А в случае, если вам все-таки необходимо изменить цветовую температуру, для этого и есть фильтры, которые, кстати, идут в комплекте. Если что, даже матовый можно обтянуть какой-нибудь пленочкой. И вот вы получите любые оттенки, которые вы пожелаете. Мне непонятно, зачем жертвовать мощностью только ради того, чтобы иметь и холодные, и теплые диоды в одном приборе. Но тут, как говорится, хозяин барин, кому что больше нравится, мне нравится так, вам может быть иначе. В любом случае, световые источники YONGNO отлично работают, создают приятный эффект при съемке, и достаточно недорого стоят, что тоже радует. На нашем сайте вы можете приобрести оба варианта для видеосъемки. Придется приобрести хотя бы один, а лучше два, а то и три источника для того, чтобы получить наиболее интересный рисунок. И на сегодня это все. Надеемся, это видео было вам полезно и помогло сделать правильный выбор. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока-пока. Хочется немного пожаловаться. С помощью вот этой ручки мы имеем возможность прикрепить источник на штатив. Минус этой конструкции в том, что ручка является пластмассовой, достаточно быстро стирается и при активном использовании достаточно скоро она начнет легко вылетать подумайте китайцы